Равномерное внесение круговую под крону дерева было внесено, непосредственно под корневую систему по крону дерева. Так, фиксируем. Метр шестьдесят, почти метр семьдесят. Так. Слива тоже где-то метр тридцать пять. Это без внесения биогумуса. Все остальное у нас с внесением биогумуса. 5 абрикоса и 5 сливы поднесения. половиной это три с половиной метра в Все, вот это у нас ноль стоим, стоим, стоим, стоим показываем ширину относительно дороги где-то три с половиной метра три с половиной, переходите на ту сторону так это у нас вот дороги. Первое, второе дерево, да? Второе. Так, по верхней, по верхней ветке смотрим. Чуть-чуть. Топ, отлично есть. И сюда у нас идет 3 метра. И еще ведро. Влагоудержание 250-450% по сравнению с черноземом. Плюс фульвокислоты, менокислоты. Давай, давай, заходи. Все, разравнивай и засыпай. На что стоит обратить внимание, что май месяц, 19 число 2015 года. И у нас вот уже есть маленькие сливки. Здесь мы делаем три сливы. Поедем делать сейчас персик, яблоко и чересчур.